Александр Солженицын, как нам обустроить Россию? Дайджест, а что есть Россия, эту Россию уже затрепали затрепали, всякий ее прикликает, ни к ляду, ни к месту, и когда чудовище СССР лез захватывать куски Азии или Африки тоже во всем мире твердили, Россия русские. А что же именно есть Россия, сегодня, и завтра, еще важней. Кто сегодня относит себя к будущей России, и где видят границы России сами русские, и все равно еще останется, в России, сто народов и народностей от вовсе немалых до вовсе малых. И вот тут-то с этого порога можно и надо проявить нам всем великую мудрость и доброту, только от этого момента можно и надо приложить. Все силы разумности и сердечности, чтобы утвердить плодотворную содружность нации и цельность каждой в ней культуры и сохранность каждого вне языка. Слово к великоросам. Наш философ этого века Ильин писал, что духовная жизнь народа важнее охвата его территории или даже хозяйственного богатства, выздоровления и благоденствия народа, несравненно дороже всяких внешних престижных целей. Надо перестать попугайски повторять «Мы гордимся, что мы русские, мы гордимся своей». Необъятной Родиной мы гордимся. Надо понять, что после всего того, чем мы заслуженно гордились, наш народ отдался духовной катастрофе 17 -го года. Шире, 1915-1932, и с тех пор мы до жалкости не прежняя и уже нельзя в наших планах на будущее заноситься как бы восстановить государственную мощь и внешнее величие прежней России. Наши деды и отцы втыкая штык в землю во время смертной войны, дезертируя, чтобы пограбить соседей у себя дома, уже тогда сделали выбор за нас пока на одно столетие, а то смотри и на два. Не гордится нам и советско-германской войной, на которую мы уложили за 30 миллионов в 10 терагущий, чем враги только утвердили над собой деспотию. Не гордиться нам, не протягивать лапы к чужим жизням, а осознать свой народ в провале измождающей болезни и молиться, чтобы послал нам Бог выздороветь и разум действия для того, для выздоровления. Слово к украинцам и белорусам. Сам я едва не наполовину украинец и в ранние годы рос при звуках украинской речи. А в скорбной Белоруссии я провел большую часть своих фронтовых лет и до пронзительности полюбил ее печальную скудость и ее кроткий народ. К тем и другим я обращаюсь не извне, а как свой. Да народ наш и разделялся на три ветви лишь по грозной беде монгольского нашествия до да польской колонизации. Это все придуманная невдавнее фальш, что чуть не с 9 века существовал особый украинский народ с особым нерусским языком. Мы все вместе истекли из драгоценного Киева, откуда... Русская земля стала есть по летописи Нестора, откуда и засветило нам христианство. Одни и те же князья правили нами, Ярослав Мудрый разделял между сыновьями Киев-Новгород и все протяжения от Чернягова до Рязани Мура Майбелазера Владимир Маномах был одновременно киевский князь и суздальский и такое же единство в служении митрополитов. Народ Киевской Руси создал Московское государство. В Литве и Польше, и малоросы сознавали себя русскими и боролись против апополичения и католичения. Возврат этих земель в Россию был всеми тогда осознаваем как воссоединение. Довольно да и позорно вспомнить указ времен Александра II. 1863-1876 о запрете украинского языка в публицистике, а затем и в литературе, но это не продержалось долго и это было из тех умопомрачных окостенений, и в управительной и в церковной политике, которые подготовляли падение российского государственного строя. Однако и суетно-социалистическая рада 1917 года составилась с Соглашением политиков Аня была народно избрана, и когда, переступив от Федерации, объявила выход Украины из России, она не опрашивала всенародного мнения. Еще бы нам не разделить боль за смертные муки Украины в советское время. Но откуда этот замах? По живому отрубить Украину, и ту, где сроду старой Украины не было, как дикое поле кочевников Новороссия или Крым-Донбасс и чуть не до Каспийского моря. И если самоопределение нации, так нация и должна свою судьбу определять сама, без всенародного голосования этого не решить. Сегодня отделять Украину значит резать через миллионы семей людей. Какая перемесь населения, целые области с русским перевесом. Сколько людей, затрудняющихся выбрать себе национальности из двух. Сколько смешанного происхождения, сколько смешанных браков, да их никто смешанными до сих пор не считал. В толще основного населения нет и тени нетерпимости между украинцами и русскими. Братья, не надо этого жестокого раздела. Это помрачение коммунистических лет. Мы вместе перестрадали советское время, вместе попали в этот котлован, вместе и выберемся. И за два века какое множество выдающихся имен на пересечении наших двух культур, как формулировал М.П. Драгоманов. Неразделимо, но и несмесимо. С дружелюбием и радостью должен быть распахнут путь украинской и белорусской культуре не только на территории Украины в Белоруссии, но и в Великой России. Никакой насильственной русификации, но и никакой насильственной украинизации, как с конца 20-х годов, Ничем не стесненное развитие параллельных культур в школьные классы на обоих языках по выбору родителей. Конечно, если б украинский народ действительно пожелал отделиться, никто не посмеет удерживать его силой на разнообразная это обширность. И только местное население может решать судьбу своей местности, своей области, а каждое новообразуемое при притом национальное меньшинство в этой местности должно встретить такое же ненасилие к себе. Все сказанное полностью относится и к Беларуси, кроме того, что там не распаляли безоглядного сепаратизма. И еще... Поклониться Белоруссии Украине мы должны за чернобыльское обидовище, учиненное карьеристами и дураками советской системы и исправлять его чем сможем. Слово к малым народам и народностям. В советской показной лживой лжевой государственной системе присутствуют однако верные если честно их исполнять элементы. Таков совет национальностей, палата где должен быть услышан не потерян голос и самой наималейшей народности, и вместе с тем справедлива нынешняя иерархия, союзных республик автономных республик автономных областей, и национальных округов. Численный вес народа не должен быть в пренебрежении. Отказываться от этой пропорциональности путь к хаосу. Так может прозибать он, но нежизнеспособное государство. Каждый и самый малый народ есть неповторимая грань Божьего замысла. Перелагая христианский завет, Владимир Соловьев написал, ⁇ любив все другие народы как свой собственный ⁇ 20 век содрогается развращается от политики, освободившей себя от всякой нравственности, что требуется от любого порядочного человека, от того освобождены государства и государственные мужи, пришел крайний час искать более высокие формы государственности, основанные не только на эгоизме, но и на сочувствии. Процесс разделения, за чтоб мы не взялись над чем бы ни задумались в современной политической жизни, никому из нас не ждать добра, пока наша жестокая воля гонится лишь за нашими интересами, упуская не то, что Божью справедливость, но самую умеренную нравственность. Неотложные меры Российского союза. За три четверти века так выбедняли, мы засквернели, так устали, так отчаялись, что у многих опускаются руки и уже кажется, только вмешательство неба может нас спасти, но не посылается чудо тем, кто не силится ему навстречу, и судьба нашей витая, наша воля к жизни и наше тысячелетнее прошлое и дух наших предков, перелившийся же как-то в нас, помогут найти силы преодолеть и это и это все. Земля Земля для человека содержит в себе не только хозяйственное значение, но и нравственное. Об этом убедительно писали у нас Глеб Успенский, Достоевский, да не только они. Ослабление тяги к Земле большая опасность для народного характера, а ныне крестьянское чувство так забито и вытравлено в нашем народе, что может быть его уже не воскресить, опоздано перепаздано Хозяйство столыпень говорил, Нельзя создать правового государства не имея прежде независимого гражданина, социальный порядок первичнее и раньше всяких политических программ. Но в общем виде мне кажется ясным что надо дать простор здоровой частной инициативе поддерживать и защищать все виды мелких предприятий. На них то скорее всего и расцветут местности. Однако твердо ограничить законами возможность безудержной концентрации капитала, ни в какой отрасли не дать создаваться монополиям, контролю одних предприятий над другими. Монополизация грозит ухудшением товаров. Фирма может позволить себе, чтобы спрос не угасал, выпускать изделия недолговечные. Веками гордость фирмы и владельцев вещей была неизносность товаров, ныне, на Западе, оглушающая вереница все новых новых кричащих моделей. А здоровое понятие ремонта исчезает. Едва подпорченная вещь вынужденно выбрасывается и покупается новая, прямо напротив человеческому чувству самоограничения, прямой разврат. К этому надо добавить еще и психологическую чуму роста цен. Это в развитых ту странах, при росте производительности труда, цены не падают, а растут. Пожирающее экономическое пламя, а не прогресс. Старая Россия по веку жила с неизменными ценами. Нельзя допустить напор собственности и корысти до социального зла, разрушающего здоровье общества, противомонопольным законодательством необходимо в пределах любого вида производства регулировать непомерный рост сильно укрупненными налогами. Банки нужны как оперативные центры финансовой жизни, но не дать им превратиться в ростовщические наросты и стать негласными хозяевами всей жизни. Однако никакая нормальная хозяйственная жизнь разумеется не совместима с нынешней рабской и милицейской пропиской. Надо нам научиться уважать, и отличать от хищничества на взятках в обократ управленческой рухляди, здоровую честную умную частную торговлю. Она живет и скрепляет общество, она нужна нам из первых. Провинция. И здесь как и во многом наш путь выздоровления с низов. семья и школа. Хотя неотложно все. Откуда гибель сегодня, а еще неотложней закладка долгорастущего. За эти годы нашего кругового наверствования, что будет тем временем созревать в наших детях, а детской медицины раннего выращивания детей до образования. Ведь если этого не поправить сейчас же, то и никакого будущего у нас не будет. Упущенная и семья, и школа, и наша молодежь растет, если не в сторону преступности, то в сторону неосмысленного варварского подражания чему-то заманчивому из чужан. Исторический железный занавес отлично защищал нашу страну, а то всего хорошего, что есть на Западе. От гражданской нестесненности и уважения к личности разнообразия личной деятельности от всеобщего благосостояния от благотворительных движений. Но тут занавес не доходил до самого-самого низу. И туда подтекала навозная жижа распущенной опустившейся поп мас культуры вульгарнейших мод и сдержек публичности. И вот эти отбросы жадно впитывала наша обделенная молодежь, западная дурит от сытости, а наша в нищете бездумно перехватывает их забавы. И наше нынешнее телевидение услужливо разносит и нечистые потоки по всей стране. Возражения против всего этого считаются у нас дремучим консерватизмом. Но поучительно заметить как о сходном явлении звучат тревожные голоса в Израиле. Ивритская культурная революция была совершена не для того, чтобы наша страна капитулировала перед американским культурным империализмом и его побочными продуктами и западным интеллектуальным мусором. Все ли дело в государственном строе, приходится признать, весь 20 век жестоко проигран нашей страной достижения о которых трубили. Все мнимые. Из цветущего состояния мы отброшены в полудекарство, мы сидим на разорище. Политическая жизнь совсем не главный вид жизни человека, политика совсем нежеланное занятие для большинства. Чем размашистее идет в стране политическая жизнь, тем более утрачивается душевная политика не должна поглощать духовные силы и творческий досуг народа. Кроме прав человек нуждается отстоять и душу, освободить ее для жизни ума и чувств. А сами то мы каковы источник силы или бессилия общества? Духовный уровень жизни, а уже потом уровень промышленности, одна рыночная экономика и даже всеобщее изобилие не могут быть венцом человечества, частота общественных отношений, основнее чем уровень изобилия, если в нации сякли духовные силы. Никакое наилучшее государственное устройство и никакое промышленное развитие не спасет ее от смерти. С гнилым дуплом дерево не стоит. Среди всех возможных свобод на первое место все равно выйдет. Свобода бессовестности, ее то не запретишь, не предусмотришь никакими законами. Чистая атмосфера общества, увы, не может быть создана юридическими законами. Хотелось бы подбодриться благодетельными возможностями Церкви. Увы, даже сегодня, когда уже все в стране пришло в движение, оживление смелости мало коснулось, православной иерархии. И в одни всеобщей нищеты надо же отказаться от признаков богатства, которыми соблазняет власть. Только тогда Церковь поможет нам в общественном оздоровлении, когда найдет в себе силы полностью освободиться от иго государства и восстановить ту живую связь с общенародным чувством какая так ярко светилась даже в разгаре семнадцатого года при выборах митрополитов Тихона и Вениамина при созыве Церковного Собора, явить бы и теперь по Завету Христа пример бесстрашия не только к государству, но и к обществу, и к жгучим бедам дня, и к себе самой. Воскресительные движения и тут как во всей остальной жизни ожидается и уже начались снизу, от рядового священства, от сплоченных приходов, от самоотверженных прихожан. Самоограничение. Самый модный лозунг «Теперь мы все охотно повторяем права человека». Хотя очень разное все имеем в виду, Столичная интеллигенция понимает, свободой слова, печати собраний и иммиграции, но многие возмущены были бы и требовали бы запретить права, как их понимает чернонародье, право иметь жилище и работать в том месте, где кормят, от чего хлынули бы миллионы в столичные города только бы удалось освоить нам дух самоограничения и главное уметь передать его своим детям. Больше то всего самоограничение и нужно для самого человека для равновесия и невзмутности его души. И тут много внутренних возможностей. Например, после нашего долгого глухого неведения естественен голый. Узнавать и узнавать правду, что же именно было с нами. Но иные уже и сейчас замечают, другие заметят вскоре, что сверх того непосильный современный поток уже избыточной мелочной информации расхищает нашу душу в ничтожность. И на каком-то рубеже надо самоограничиться от него». В сегодняшнем мире все больше разных газет и каждая из них все пухлее, и все на перебой лезут, перегрузить нас всех, все больше каналов телепередачи да еще и днем, а вот в Исландии отказались от всякого телевидения, хоть раз в неделю. Все больше пропагандистского, коммерческого и развлекательского звука, нашу страну еще и посели измождают долбящие радиодинамики над просторами. Да как же защитить право наших ушей на тишину, право наших глаз на внутреннее видение, размеренный выход из полосы наших несчастий? который Россия сумеет или не сумеет теперь осуществить. Труднее, чем было встряхнуться от татарского иго, тогда не был сокрушен самый хребет народа и не была подорвана в нем христианская вера. В 1754 году при Елизавете Петр Иванович Шувалов предложил такой удивительный, Проект сбережения народа. Вот чудак, а ведь вот где государственная мудрость. О государственной форме. Освальд Шпенглер верно указывал, что в разных культурах даже сам. Смысл государства разный и нет определившихся лучших государственных форм, которые следовало бы заимствовать из одной великой культуры в другую. А Мантис что каждому пространственному размеру государства соответствует определенная форма правления и нельзя безнаказанно переносить форму не сообразуясь с размерами страны. Для данного народа с его географией, с его прожитой историей, традициями и психологическим обликом, установить такой строй, который вел бы его не к вырождению, а к расцвету. Государственная структура должна непременно учитывать традиции народа. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите. И расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему. Иеремия 6:16 Что, с демократией, что есть демократия и что не есть? Алексис Токвиль считал понятия демократии и свободы противоположными. Он был пламенный сторонник свободы, но отнюдь не демократия. Джон Стюарт Милл видел в неограниченной демократии опасность тирании большинства, а для личности нет разницы подчинилась ли она одиночному тирану или множественному. Георгий Федотов писал, что демократию исказил атеистический материализм XIX века, обезглавивший человечество. И австрийский государственный деятель нашего века Шум Петер называл демократию, суррогатом веры для интеллектуала, лишенного религии, и предупреждал, что нельзя рассматривать демократию вне страны и времени применения. Уважение к человеческой личности более широкий принцип, чем демократия и вот... Оно должно быть выдержано непременно, но уважать человеческую личность не обязательно в форме только парламентаризма, однако и права личности не должны быть взнесены так высоко, чтобы заслонить права общества, папа Иоанн Павел II высказал, 1981 лично Филиппинах что в случае конфликта национальной безопасности и прав человека приоритет должен быть отдан национальной безопасности, то есть, целости более общей структуры, без которой развалится и жизнь личностей. А президент Рональд Рюган, 1988 речь в Московском университете, выразил так, Демократия не столько способ правления, сколько способ ограничить правительство, чтобы оно не мешало развитию в человеке главных ценностей, которые дают семья и вера. Всеобщее, равное, прямое, тайное. Когда в 1937 году Сталин вводил нашим наши выборы, вынужден был и он придать им вид всеобщего равного прямого тайного голосования. Четыре хвостки, порядок который в сегодняшнем мире кажется несомненным, как всеобщий закон природы. Достоевский считал всеобщее равное голосование самым нелепым изобретением XIX века. Во всяком случае оно не закон Ньютона и в свойствах его разрешительной усумнится всеобщие и равное при крайнем неравенстве личности их способностей, и их вклада в общественную жизнь в разном возрасте, разном жизненном опыте разной степени укорененности в этой местности и в этой стране, то есть торжество бессодержательного количества над содержательным качеством, и еще такие выборы, общегражданские, Предполагают не структурность нации, что она есть не живой организм, а механическая совокупность рассыпанных единиц. Тайное тоже не украшение, оно облегчает душевную непримату или отвечает увы нуждам боязни. Но на Земле и сегодня есть места где голосуют открыто. Способы голосования. Цель всеобщего голосования выявить волю народа, ту истинную волю, которая будет все направлять, лучшим образом для народа. Существует ли такая единая воля и какова она, никто не знает. Но замечательно, что при разной системе по счета голосов мы узнаем эту волю по-разному. И даже противоположно. Но вообще и всякое голосование при любом способе по счету не есть поиск истины. Здесь все сводятся к численности, к упрощенной арифметической идее, к поглощению меньшинства большинством, а это опасный инструмент. Меньшинство никак не менее важно для общества, чем большинство. А большинство может впасть в обман, не следуя за большинством на зло, и не решая тяжба отступая по большинству от правды. Исход 23.2 Народное представительство, а между тем представительство становится как бы профессия человека чуть не пожизненной. Образуется сословие профессиональных политиков для кого политика отныне ремесло и средства дохода. Они лавируют в системе парламентских комбинаций. И где уж там воля народа? И чем может обернуться? и при всеобщем юридическом равенстве остается фактическое неравенство богатых и бедных, а значит более сильных и более слабых. Хотя уровень бедности, как его сегодня понимают на Западе, много-много выше наших представлений, наш государство Овет Б. Н. Чечерин отмечал еще в девятнадцатом веке, что из аристократии всех видов одна всплывает и при демократии, денежная. Что ж отрицать, что при демократии деньги обеспечивают реальную власть, неизбежна концентрация власти у людей с большими деньгами, за годы гнилого социализма накопились такие и у нас в теневой экономике и срослись с чиновными тузами, и даже в годы перестройки обогатились в путанице неясных законов, и теперь на старте ринуться в открытую, и тем важнее от начала строгое сдерживание любого вида монополий, чтоб не допустить их верховластия. Партии Конечно, большевистская партия — это обращик уникальный. Однако само явление партии древнее и уже настолько давно было понято, что еще Тит Ливий написал, «Борьба между партиями есть и всегда будет гораздо худшая беда для народа, чем война, голод, мор или любой другой гнев Бога». «Партия значит часть». Разделиться нам на партии значит разделиться на части. Соперничество партии искажает народную волю. Принцип партийности уже подавляет личность и роль ее. Всякая партия есть упрощение и огрубление личности. У человека взгляды, а у партии идеология. Что можно тут пожелать для будущего Российского Союза? Никакое коренное решение государственных судеб не лежит на партийных путях, и не может быть отдано партиям. При буйстве партий кончена будет наша провинция, и в конец заморочена наша деревня. Не дать возможности профессиональным политикам подменять собой голоса страны. Для всех профессиональных знаний есть аппарат государственных служащих. Любые партии как и всякие ассоциации в Союзе, не более того существуют свободно, выражают и отстаивают любые мнения. На свои средства могут иметь печать, но должны быть открыты, зарегистрированы со своими программами. Всякие тайные союзы напротив, преследуются уголовно, как заговор против общества, но недопустимо вмешательство партий в производственный, служебный учебный процесс. Это все вне политики. Демократия малых пространств. Из высказанных выше критических замечаний современной демократии, вовсе не следует, что будущему Российскому Союзу демократия не нужна. Очень нужна. Но при полной неготовности вашего народа к сложной демократической жизни она должна постепенно терпеливо и прочно строиться снизу, а не просто возглашаться, громко вещательно и стремительно сверху, сразу во всем объеме, и шире. Все указанные недостатки почти никак не относятся к демократии малых пространств, небольшого города, поселка, станицы, волости, группа деревень и в пределе уезда, района. Только в таком объеме люди безошибочно смогут определить избранцев хорошо известных им и по деловым способностям, и по душевным качествам. Здесь не удержатся ложные репутации, здесь не поможет обманное красноречие, или партийные рекомендации. Земство. Будем различать четыре ступени его. Один местное земство, некрупный город, район крупного города поселок Волость. Два уездное земство, нынешний район крупный город. Три областное земство, область Автономная Республика. Четыре всероссийское, всесоюзное, земство. Нам совершенно отученным... От действительного самоуправления, надо постепенно осваивать этот ход. С низших ступеней его, от залетных политиканов храни нас Бог. Но иметь политические навыки полезно многим и многим в населении. Ступени передачи власти Успешное построение земской системы, увершаемое Всеземским Собранием, требует чтобы поработали и набрались опыта, уездные и областные собрания, и, областяне, хорошо узнав друг друга, могли бы выделять во Всеземское Собрание делегации, либо постоянные на долготу срока либо посменные на части его, в которых областной опыт сливался бы со всероссийским и всегда надежно был бы представлен в нем. Парламент не может быть отвлечен на центральным. Он должен состоять из реальных и авторитетных представителей областей. Да еще с непременным условием, чтобы они определенную заметную часть года жили в своей местности, не то, теряют право представлять ее. Это и в Соединенных Штатах ТААК. Сочетанная система управления. Имеется в виду разумное сочетание деятельности централизованной бюрократии и общественных сил. Такое сочетание бывало периодами и в Московской Руси. Местное самоуправление вело не только местные дела, но и часть общегосударственных, однако под надзором центральной власти. Предположение о центральных властях. По определению нашего правоведа В. Леонтовича, правительство отличается от администрации, бюрократии, тем что решает новые задачи, а администрация старые, установившиеся, соответственно и требуемый высокий ранг квалификации и министров. Если же правительство само отдастся бюрократизации, то оно потеряет способность вести страну. Но и вся работа в административной системе должна никак не быть ни наградой, ни привилегией, не ни приносить никаких личных преимуществ. Плодотворно только то правительство, которое видит в себе ничто иное как обязанность писал Эймен Котков. А после всего пережитого нами, всякая власть как понятие уже в неизбывном долгу перед народом. Чтобы теперь исправлять и нагонять все разваленное, правительственные учреждения должны отдавать всю силы, возможно иметь удлиненный рабочий день. Цель общежития установить между людьми нравственный порядок, М.Н. Спиранский. Свобода и законность, чтобы быть прочными, должны опираться на внутреннее сознание народа, А.К. Толстой. Политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной, Воключевский. Право это минимум. Нравственных требований к человеку ниже которых он уже опасен для общества, во многих случаях то что является правом запрещается моралью, которая обращается к человеку с заповедями, высшими и более строгими, п. и. новгородцев, нравственное начало должно стоять выше чем юридическое. Справедливость — это соответствие, с нравственным правом прежде, чем с юридическим. Давайте искать. Моя задача была лишь предложить некоторые отдельные соображения, не претендующие ни на какую окончательность, а только предпослать почву для обсуждений. Дело в том, что я всей душой хотел поучаствовать в том, что есть. И я сел и работал на основании всех данных, собранных, и на основании истории, написал, как нам обустроить Россию. И напечатали ее в 15 миллионов экземпляров. И что? И ничего.